друзья всем привет есть вот у меня такой садочек брался он как разовый когда поехали на рыбалку забыли нормальный пришлось в первом попавшемся рыболовном магазине вот такую вот штуковину купить ну, и после чего он у меня год валялся дома и тут пришла идея попробовать из него сделать мордушку ну либо как ее называют верша то есть для ловли живца и если вы смотрите это видео значит у меня все получилось Привезли мне вот такую вот стальную проволоку. Она пружинистая, такая более-менее. Из нее я и буду делать каркас. Каркас будет выглядеть вот таким вот образом: одно кольцо, потом завитушечка и здесь вот еще одно кольцо. Для начала нужно прикинуть размер. Взял обычную проволоку и сейчас вот путем Согибание, прикинь, какую длину мне нужно кольца должны быть в нахлест, поэтому беру чуть-чуть с припуском получилось вот это вот кольцо 1 метр 2 сантиметра вот здесь вот пройдет спираль метр сорок ну и соответственно внутреннее кольцо тоже один метр два сантиметра того получается 3 метра 44 внутри метра 45 сантиметров проволоки мне надо ну вот отмерил и отрезал. Теперь нужно сформировать первое кольцо. Отмеряем метры два сантиметра. Вот таким вот образом загнул. Теперь это надо все приварить. Вот таким вот способом зажал с помощью струбцины. Теперь перехожу к сварочным работам. Ну это я показывать вам не буду. Вот так вот чуть-чуть прихватил, но я думаю, это делать не обязательно. Можно даже, наверное, использовать обычную термоусадочную ленту. Теперь это все дело надо замотать изолентой. С другой стороны проволоки точно так же отмеряю 102 сантиметра. И делаю такое же кольцо. Вторую часть тоже проварил. И также теперь подматываю изолентой. Теперь от кольца до кольца буду сгибать проволоку и делать что-то в виде пружины примерно по вот этому вот диаметру. Вот примерно что в итоге должно получиться. Вот такая вот пружинка. Конечно же ее можно выровнять еще. Ну что-то вот такое. Можно попробовать примерить. Убираем вот эту вот веревочку. Горлышко выверну, чтоб не мешалось. Ну, давайте посмотрим, что получилось. Кривенько немного, но это потом выровнится. Вот так. Принцип, я думаю, вам понятен. Вот так вот в сложенном состоянии. Приехали куда-то, раз, она распрямилась. И здесь вот остается сделать горловинку, заход для рыбы. Самое главное, друзья, чтобы проволока была жесткой. Если она будет мягкая, то при первом же складывании она форму потеряет. Это все будет бесполезно. Теперь можно прошить капроновой ниткой и сюда сделать горлышко. Прошивать буду обычной капроновой ниткой. Начну снизу Продел. Краешек надо привязать. И потихонечку. Вот так вот. Раз. Продели. Подтянули. Опять вот так вот. Раз. Примерно на одинаковом расстоянии. Продели. Подтянули. Ну и все, шьем до тех пор, пока все не прошьем. Видно, не видно. Вот такой вот шевчик получается. Сейчас все подошью и перейдем к следующему этапу. Перед тем как прошивать вверх, сразу же вставлю горловинку. загнул кольцо. Сейчас срежу кусочек изоляции с провода. Теперь одеваем кольцо на место. После того, как все продето, натягиваем кембрик. Все, друзья, кольцо на месте. Теперь можно спокойно прошивать вверх. И потом с помощью капроновых ниток зафиксирую вот это вот центральное кольцо. Прошиваю точно так же, как и низ. Продел несколько рядков, подтянул и дальше. Точность тут не нужна. Прошивка это так, просто фиксация. Так что сильно крепко вязать и не надо. Итак, к сожалению, как я планировал изначально, у меня мордушка не получилась. То есть я думал, что вот эта вот проволока будет хорошо распружинивать, но она слабоватенькая оказалась и гнется. То есть при складывании пару раз сложил, и она вот, видите, сморщилась. Но я нашел выход из положения. У меня есть вот такие вот еще прутки. сделаю крючочки сейчас по краям. И вот такие вот распорочки будут. Так что, в принципе, мордушка, можно сказать, состоялась. Сейчас доделаю и покажу вам конечный результат. Вот таким вот образом изогнул один пруток. Сейчас также сделаю второй. И мордушечка будет готова. То есть придется ее вот так вот еще фиксировать, чтобы она не сходилась с двух сторон. Как вы видите, тогда будет идеальный результат. Но если у вас есть вот такая вот пружинистая проволока, я думаю, вот эти вот распорки здесь и не обязательны. Это у меня так получилось. Просил одну, а мне привезли другую. Ну что ж сделаешь. Ну вот, сделал две распорочки. Вот такие вот. Ну, просто загнул, для изоленты смотал. Можно было, в принципе, кембрики одеть. Теперь все работает отлично. Вставляем одну распорку. И с другой стороны напротив вторую. Теперь все четко натянуто. Пришлось отрезать ниточки, потому что сейчас уже буду привязывать их по распорочкам. Теперь точно эта мордушечка будет работать. В этот раз горлышко закреплю лучше на три стороны, на две как-то оно все равно идет на перекосяк, а на три уже будет намного надежнее. Здесь делаю петельку, затягиваю. Пролазим внутрь, Делаем несколько оборотиков подтягиваем и завязываем. Ниточка должна быть в натяг. Откусываем лишнее и подплавляем зажигалочкой. Ну и точно так же еще с двух сторон. То есть вот как у меня пальцы стоят, чтобы получился треугольничек. Привязываю к задней части. Ну вот, друзья, мордушечка для ловли живца и мелкой рыбешки готова. Кто скажет, может быть, что глуб... ну, широковатое отверстие, в принципе, его не так сложно уменьшить. Достаточно вот здесь вот обрезать кусочек и опять натянуть кембрик. Был обычный садочек бесполезный, который стоит в любом фикс прайсе 149 рублей. Получилась хорошая мордушечка. А такая уже стоит рублей 700 в рыболовном магазине. Ну и вот отсюда шнурочек еще вот к краю привязал, чтобы можно было привязать сюда веревочку и забрасывать снимаем колышки так вот складываем чтобы доставать оттуда рыбу достаточно будет перевернуть вот так вот сжать потрясти и вся рыба вот в это вот колечко выпадет сложили, в машину бросили и поехали на рыбалочку и вы всегда будете с живцом вот такая вот, друзья, у меня мордушечка получилась на изготовление потратил я приблизительно два с половиной часа из затрат вот этот вот садочек 149 рублей. Ну, а остальное все у меня было. Так что, если кому-то понравилось это видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Обязательно что-нибудь пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.